Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать в Кремле глав зарубежных дипломатических миссий в России. И хотел бы на этой встрече поделиться своим видением политической и экономической ситуации в нашей стране, основ ее внешней политики. Сразу, сразу отмечу, что наш политический курс определен, определен четко, давно и остается неизменным. Мы идем по пути демократического развития, и приоритетом здесь остается обеспечение и реализация прав и свобод человека, создание условий для раскрытия потенциала каждого гражданина. Решая эти важнейшие задачи, последовательно модернизируем экономику. И это позитивно отражается на очень многих показателях на инвестиционном климате в стране, на макроэкономике. Россия продолжает демонстрировать высокие темпы роста, и в текущем году он должен превысить 7%. Только прямые иностранные инвестиции с 4,4% в 2000 году долларов США выросли до 13,7 миллиардов долларов в 2006 а в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличились в два с половиной раза. Россия успешно интегрируется в мировое хозяйство. Ежегодно растет объем внешней торговли. Если в 2000 году он составлял 150 миллиардов долларов США, то к 2006 году вырос втрое и в этом году превысит 550 миллиардов долларов. Как результат, наша страна будет укреплять и дальше свои позиции в числе 15 крупнейших государств экспортеров и импортеров, ну а по объему экономики вы знаете, это Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира. Эти достижения наглядно свидетельствуют, современная Россия стабильная и предсказуемая страна, страна, открытая для созидательного сотрудничества с зарубежными партнерами. Хотел бы в этой связи отметить важный момент. Сегодняшняя встреча проходит в преддверии значимого для России события парламентских выборов. От их итогов прямо зависит общественная и политическая стабильность в России, темпы социально-экономического развития, а следовательно, и положение нашей страны в мире. За 16 лет демократического развития Россия прошла через множество избирательных кампаний. Мы знаем ценность подлинной демократии и заинтересованы в проведении честных, максимально прозрачных, открытых выборов. Без организационных недочетов, сбоев, уверен, что и в этот раз выборы будут именно такими. Уважаемые дамы и господа, думаю, не будет преувеличением сказать, что в глобальной политике сейчас наступает в известной степени момент истины. Нам нужен решительный разрыв с тем, что раскалывало мир в прошлом по идеологическим мотивам отказ от политики диктата и концепции сдерживания. К сожалению, на практике мы видим рецидивы прежних подходов. Мы не продвинемся вперед до тех пор, пока не согласуем новые и четкие, общеприемлемые и общепризнанные правила и принципы взаимодействия в международных делах. Универсальные принципы. Но для этого нужны открытые, честные дебаты. Прямой диалог. Без них не выйти на состоятельные и реалистичные подходы к решению острых вопросов, с которыми сталкивается мир в эпоху глобализации. Именно к такой дискуссии я и призывал, выступая на международной конференции в Мюнхене в феврале этого года. Сегодня объективные тенденции развития, включая формирующуюся многополярность и возрастание роли многосторонней дипломатии, показывают что стратегическая стабильность не может быть более эксклюзивной сферой эта сфера должна быть открыта для всех государств заинтересованных в совместных действиях ради обеспечения общей безопасности в этом логика наших предложений по проблеме противоракетной обороны договору об обычных вооруженных силах в Европе договору о ракетах средней и малой дальности Несмотря на все хитросплетения мировой политики, выбор достаточно прост. Или каждый будет за себя, или мы будем действовать коллективно, сообща. Мы свой выбор давно сделали. Мы считаем, что только вместе можно найти адекватные ответы на угрозы современной эпохи. И главный из них, безусловно, остается международный терроризм. Россия столкнулась с этой угрозой задолго до 11 сентября 2001 года. Еще в октябре 2000, 1999 года, после масштабной агрессии международных террористов в Чечне и Дагестане, по инициативе России была единогласно принята первая резолюция Совета безопасности ООН по борьбе с международным терроризмом. Именно она заложила те принципы, на которых строится общая борьба с этим злом сегодня. Еще раз подчеркну, Россия заинтересована в укреплении коллективных и правовых начал в международных отношениях. Убежден, сегодня ни одну региональную проблему нельзя решить с помощью силы, с помощью, образно говоря, меча, будь то Косово, Иран, Судан, другие известные нам проблемы. Международная. Миссия может преуспеть, только если упор будет делаться не на военную силу, а на другие современные факторы воздействия на мировые процессы. Россия готова развивать связи со всеми, кто отвечает взаимностью, будь то в двухстороннем или в многостороннем формате. Безусловным приоритетом для нас остается взаимодействие на пространствах СНГ. Как и в других регионах, здесь с полной силой заявляют о себе интеграционные императивы. Для нас это пространство не шахматная доска, на которой разыгрываются геополитические игры. Мир, спокойствие и процветание в этом регионе жизненно необходимы для нормального демократического развития всех стран Содружества. И хочу особо отметить, что с одобрением концепции дальнейшего развития СНГ получила реалистичные, выгодные для всех участников ориентиры деятельности в современных условиях. Россия последовательно выступает за укрепление роли Организации Объединенных Наций. Мы убеждены, адаптация ее к современным реалиям еще больше повысит эффективность этой универсальной организации. И что не менее важно, увеличит потенциал реагирования ООН, прежде всего Совета Безопасности, конечно, на новые вызовы и угрозы. Наша страна намерена наращивать свой вклад в деятельность группы 8. Сегодня она на деле превратилась в очень важный институт международного сотрудничества. Это позволяет нам укреплять свои позиции как страны-донора в сфере международного развития. В рамках приоритетов своего председательства в группе 8 в 2006 году Россия взяла дополнительные обязательства по финансированию в ближайшие годы инициатив в сфере образования борьбы с инфекционными заболеваниями, борьбы с энергетической бедностью. Обязательства на общую сумму около 600 миллионов долларов, а наш вклад в облегчение долгового бремени развивающихся стран уже около 12 миллиардов долларов. Важным партнером для России является и Европейский Союз. Мы понимаем переживаемые сложности, убеждены жизнь все расставить по своим местам, в любом случае, у нас есть мощная страховочная сетка, дорожные карты Россия-Евросоюз и по четырем общим пространствам, механизмы отраслевых диалогов, а главное, есть интенсивные, взаимовыгодные, двухсторонние отношения со странами-членами ЕС. Россия, Россия есть, что предложить современной Европе. Мы готовы поделиться и своим уникальным, и многовековым опытом сотрудничества различных этносов, культур, конфессий сыграть конструктивную роль в обеспечении цивилизационной совместимости Европы. Растущий интерес к такой работе проявляют и российские неправительственные организации. Надеемся, что нашим НПО для работы в Европе, также в Северной Америке, в Соединенных Штатах, в других государствах мира будут созданы такие же комфортные условия, какими пользуются их коллеги в России. Только коллективными усилиями можно решить и другую актуальную для Европы проблему – сохранение самобытности европейских культур. Особую роль играют здесь национальные диаспоры. Они есть практически у всех стран. И если многие нации уже создали устойчивые механизмы обеспечения законных прав своих соотечественников, то мы отстаиваем такой же подход и в отношении русскоязычного населения, и мы будем настаивать на этом в будущем свидетельством укрепившегося международного авторитета России, ее возросших партнерских качеств стали решения о проведении саммитов Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге в 2009 году, саммита АТЭС в 2012 году и Зимней Олимпиады 2014 года. Мы планируем провести эти мероприятия на высоком современном уровне. Постараемся создать комфортные условия для наших партнеров. Наша линия на развитие взаимовыгодного сотрудничества реализуется в самых разных формах. Хотел бы упомянуть в этой связи такие гибкие форматы взаимодействия, как диалоговый механизм России, Индии, Китайской Народной Республики, Шанхайской Организации Сотрудничества, Еврозес, Организации Договора Коллективной Безопасности, а также крепнущие партнерские связи с интеграционными объединениями Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Уважаемые дамы и господа, в заключение хочу отметить, мы сделали все, чтобы избавить Россию от внутренних потрясений, твердо поставить ее на путь эволюционного развития. И я вынужден повториться, мы не допустим, чтобы этот процесс корректировался извне. Со своей стороны, наша страна намерена последовательно продвигать позитивную, объединительную повестку для современных международных отношений. И это главный сигнал, который я бы просил довести до ваших столиц. Благодарю вас за внимание.